Так, давайте перейдем к схеме питания здесь у нас вход есть 20 вольт далее три дросселя от люминсентных ламп включенные в параллель каждый из этих дроселей имеет сопротивление 40 ом то есть в целом примерно у нас получается 15 Ом. идет ограничение входного тока по другой линии у нас ультра быстрый диод это может быть любой Стоком 10 ампер. Конденсатор пленочный 1 микрофарад 400 вольт. Да, не сказал про дроссели. Еще что касается дросселей, они у нас в основном служат в качестве резисторов. Можно, конечно, их заменить первичкой какого-нибудь сетевого трансформатора. Но обязательно смотрите, чтобы сопротивление было первичной модке не менее 15 ом. Иначе Транзистор будет сильно перегреваться и очень высока будет вероятность пробоя. Далее самое главное это блокинг генератор, выполненный на биполярном транзисторе с изолированным затвором. Это транзисторы IGBT, по колхозному и транзистор. Маркировки HGTG30M60A4, от 600 вольт, сила тока, коллектор-эмитер составляет 75 ампер очень мощный транзистор конечно его можно заменить полевым мосфетом и rfp 460 но тот в свою очередь рассчитан на напряжение 400 вольт стоком, током коллектор-эмиттер 20 ампер ну сами видите какая большая разница этот мощный транзистор показывает гораздо лучшие результаты и греется значительно меньше ну это уже сама сам трансформатор. Первичная обмотка 3-5 витков, проводом 1,5-3 мм. Можно даже плоть до 5 мм толщиной. Лучше всего использовать медную трубку. И вторичная обмотка примерно полторы тысячи витков, провода 0,2-0,5 мм. Два резистора мощностью 2 вата 1,5 килоома и 2,4 кВт. И ограничитель напряжения. Защищающий наш IGBT транзистор от пробоя полтора к.е. 12 с. Можно вместо этой детали использовать два стабилитрона, включенных встречно друг другу. Обычные стабилитроны на 12 вольт. Для тестов я подготовил вот такую лампсентную лампу и неоновую вот такую лампочку. Итак, включаем сеть. Ну а теперь большой трансформатор справа. А теперь оба трансформатора одновременно.